Вкусные новости Ставрополя и сеть кафе «Героман» представляют флешмоб «Мы победим!» Количество участников растет, география расширяется. Сегодня флешмоб «Мы победим» прошел на Александровской площади в городе Ставрополя. От имени э, всего Ставрополя, от имени всей России хотелось бы пожелать э, российской сборной удачи. Ребята, мы победим! Мы победим! Вкусные новости Ставрополя объединяют болельщиков. Мы победим! Партнер проекта – сеть кафе «Героман».